Еще одно видео о на платформе Galaxy, значок от Aptos Ecosystem. Нужно выполнить следующее задание. Подписаться на Twitter два раза, сделать ретвит, поставить лайк и подписка на Discord. После жмем кнопку Climb. Транзакции без комиссии. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.